Короче, ребята, что мы делаем? Мы делаем очень вкусное блюдо. Стрипсы, да? Да. И что, ты заливаешь соусом соевым, Ну что получается? Сейчас приправы еще, вам, сейчас засыплю, да. Это вообще шедевр. Шедевр, ребята. А еще вот такие штуки, хэшбрау. Хэтчбраун, это картошка, ребят, такая измельченная, знаете, натертая. Продается в Walmart. Сколько? Пару долларов, да, стоит? Полтора доллара. Полтора бакса, вот такая вот ерунда. И ребята ее готовили на углях, мы еще не готовили. Сегодня попробуем, а ребята кушали, говорят, очень вкусно. Да, а еще шашлык там замариновали. Он там готовится. Он там. Покажи красоту. Сейчас будем... Вау! В общем, сейчас все будет, ребята. Сейчас, подождите, вам посылок, видите, сколько мне пришло. Пойдем сейчас анбоксинг делать. Анбоксинг. Так, ребята, будем амбоксинг делать, давайте посмотрим, что мне пришло, что я заказывал, что я заказывал, я уже не помню, что я заказывал, давайте посмотрим. А, выключайте, знаете для чего? Для того, чтобы я сделал завтра здесь на трейлере, пока у меня трейлер еще здесь, свет в трейлере, наконец-то я поставил туда необходимые ленты, это я себе чехол купил белый для наушников. Так, здесь что такое? Чайно написано. Естественно, чайно, все сделано в чайне. А, вот эта штука у меня перегорела, помните? Я точно такой же заказал. Может, его хватит где-то на полгодика, но в принципе. А, нет, этого хватит на дольше. Видите, здесь такие большие клеммы. Я думаю, механизм несколько иначе устроен. Следующая коробка. О, духи, ребята, очень вкусные Это я специально маленький объем взял, для того, чтобы самолет пропустили 40-40 миллилитров Они просто бомба, посмотрите, закажите как-нибудь себе Если вы сомневаетесь, может быть, что подарить молодому человеку Просто бомба, ребята, такая, блин, тема Я прям кайфую я, я, Они у меня быстро заканчиваются, потому что я просто обливаюсь Как раз сейчас полечу на отдых, буду ими обливаться Это Такие, блин, суперские Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ооо вкус, черт! Вот это да! На да, Мышку заказал себе, беспроводную мышку. Мышку где-то потерял, забыл в каком кафе. Мышку маленькую заказал, теперь у меня есть беспроводная мышка. А еще я себе колонку вот такой заказал, теперь я буду с ней везде путешествовать, музыку служу. В Таиланде, в Доминикане. Ладно. Ребята, привет еще раз! Привет, Денис! Слушайте, я не помню, вас знакомил с Денисом или нет. Наверное, нет, да, Денис? Не было ну, ролика было у нас? Не было. было. Ну, в общем, знакомлю вас с Денисом. Денисом мы познакомились в Грузии, да? В Грузии, да, в Тбилиси. Их, в. Так вышло, что Денис говорит, я твой подписчик, хочу с тобой познакомиться. Давай, давай просто увидимся на 5 минут. И так получилось, что мы с тобой и с Валентином. Валентин, привет, Катя, привет. Да, мы, с друзьями, большой, да, большой мы с друзьями отдыхали, и мы увидели с Денисом, и Денис говорит, я там продукты купил, мне надо домой. В итоге эти продукты до сих пор где-то там лежат, не знаю где, в машине, наверное. И мы до утра там гуляли, кутили, кафе, рестораны, Денис нас там возил, хорошо, короче, нас встречал. И мы подружились, продолжали общаться. Это первый раз я в Грузии был. Это лето было или что там было, я не помню. Ну, в общем. Да, это когда внезапно после Кипра. Да, после Кипра внезапно залетел. И мы продолжали общаться. И так случилось, что Денис сейчас где? В Майами? В Майами. Майами. Да, Майами. у нас в гостях приехал. Помогаем друг другу, общаемся, поддерживаем. Правильно? Правильно а я тут все говорим. Это невероятно вообще комьюнити российская. Русских. Да. Хороших ребят. Да, хороших ребят много. Ты уже, вот мы сейчас с Денисом делились какими-то своими успехами, ты уже устроился на работу, у тебя есть работа или нет? Или есть, не знаю, непонятно. Работать вроде как тебе можно сейчас или нет? Официально вроде как нельзя. Но, ну, но пока бесплатно пока, работать пока. можно, правильно? Бесплатно же можно. Бесплатно. Просто мне в огороде надо. на мы же русские, мы же с нами Бог, мы должны, <laughs> мы должны помогать, правильно? Поэтому бесплатно можешь работать? Можешь. Огород, Л ломать, ломать, ломать, ломать. Ломать, огород ломать скопать, надо. дом Пусть... кому сломать надо. Ну, в общем, короче, у тебя все нормально, есть да, вот так да, в да, чертах. Да, все да. нормально, жена. Ты, все у вас в порядке, ребятишки, ребятишки. На ты нашел где жить, все в порядке, все хорошо. Вот, собственно, сейчас выходные наступили у нас у всех. Все в выходные, отдыхаем. это святое. Отдыхаем, пришли шашлык жарить, отдыхать. Сейчас еще ребята, друзья, обещают подъехать. В общем, ребят, все классно, все супер. Когда я вернусь, мы опять... Встретимся с Денисом и со всеми остальными ребятами. И я буду периодически спрашивать, как у вас дела, ребят, что изменилось? Пока ты автомобиль, давай на сегодняшний день зафиксируем. У тебя нет, у тебя есть велосипед. А, велосипеде да, велосипед. нормально, молодец. В велосипеде, блин, катаешься. Никакие ни тебе преграды, ни по чем катаешься и расстояние. Но сейчас у тебя есть какой-то автомобиль. Да, сейчас рентану маленько, недорого да. тут. Пока у тебя своего нет. Все, зафиксировали да. это, через месяц, через два встретимся, посмотрим, какие Сейчас изменения. уже идем планомерно к этому. Да, все будет хорошо. Все будет хорошо. Главное, что у нас есть сформирован круг общения, друзей, группы свои, чатики. Так что мы будем друг другу обязательно помогать и не бросать в сложных ситуациях. Ну, помощь, жизненно. конечно, невероятная, Спасибо. И от тебя, и от ребят так помаленьку собирали. По чуть-чуть, да, по чуть-чуть там подсказать. Потому что вроде, знаете, для тех, кто здесь пожил, там, год-два-три, это уже как бы не проблемы. А ребята, которые снова приезжают, ну, сталкиваются с такими вещами, которые для нас кажутся мелочью, а на самом деле, да, ну, требуют, да, как, да, требуют каких-то... какой-то случается да. у тебя, и ты не можешь сориентироваться абсолютно никуда. А буквально 2-3 месяца, и все, и как рыба в воде начинаешь уже соображать, куда набрать. Куда бежать, куда скакать. Да, да. Окей, окей, будем на связи. Всем спасибо, ребята. Ну и чё, как? Шикарно. Невероятно. Получится, что нет, как считаешь сам? Вряд ли. Вряд ли? Давай остынь. Давай остынь, зажжем. Закрывать обязательно? Обязательно. Здесь может открыть чуть, -чуть? Да, здесь открыть чуть, -чуть. Да. Все? Пойдем ездить? Достой. Хватит. Ребят, время 4 часа утра. Я, естественно, не выспался, забыл, когда так рано просыпался. А Джамик вообще в порядке. Прекрасно себя чувствует. В общем, мы выезжаем, ребят, в аэропорт. Машин тут у нас куча. Ребята, всем привет. Привет, Джамик. Привет, привет. Спасибо большое тебе, Джамик, за то, что да. ты меня выручаешь. Представляете, человек в 4 утра вместе со мной встал. Ему не надо в 4, ему надо в 8. А он в 4 встал и уже, соответственно, спать не будет. Весь день, весь день делами своими заниматься будет. В общем такие дела. А ребята спят. Ну понятно, тяжело за это кого-то винить, за <соценно> то, что хочется спать в 4 часа. Это очень классно, что Джамин проснулся, меня отвезет и все. Вчера мы с ребятами посидели, тортик поели вечером, да? Хорошо провели время и все, и теперь каждый по своим делам разъезжается. Мы идем в аэропорт, немножко он далековато от нашего дома, ну как далековато, в принципе 28 минут на машине, но днем где-то час ехать, потому что здесь Машин много, трафик, ну, в общем, скоро, ребята, буду в аэропорту и еще через пару часов я уже буду в Доминикаке. <музык> Пока, <музык> спасибо, давай, спасибо, давай. на связи, давай, Пока. хорошей дороги. Невизор. Ребят, время 5 часов утра, в у меня вылет, лететь 3,5 часа, в 10.30 я буду там. Все, погнали, Собрался. Идем искать мой гейт. В общем, ребята, как обычно, не без интересных моментов. Сейчас я начал подходить на стойку регистрации. Ну, там была большая очередь. Я ждал, а порождал, свою очередь, уже до вылета остается там меньше часа. 40 минут. Сейчас, наверное, уже остается меньше там 10 минут. Да, 10 минут осталось до начала посадки. Ну, в общем, я успею, все нормально. Я уже думаю, что я не успею, я думаю, ну окей, я уже даже смеюсь со всем, что я завтра новый билет возьму послезавтра, тем более он не особо дорого 80 баксов стоит, Представьте всего лишь билет летит 3,5 часа Я подхожу на стойку регистрации, они мне говорят, и всем, собственно, говорят, а вы в курсе, что вам нужен QR-код? Блин, оказывается, нужен QR-код, ну, в общем, новые такие требования, новые э, правила надо было зайти на сайт и зарегистрировать QR-код Оказывается, я его уже делал, ну, мне уже его делал этот QR-код И этот QR-код у меня уже есть Еще когда я билет взял, еще там в ноябре Я предоставляю этот QR-код, вот А он говорит, нет, в ноябре, он ноябрьский, нужен свежий Зачем тебе свежий? Ты просканируй, посмотри, что в ноябре я его просто сделал А он на самом деле, ну, на сегодняшнюю дату, там указано на сегодняшний сегодняшняя информация, билет, номер, билет, рейс и так далее, так далее. Нет, делай новый, нет, делай новый. Ну ладно, буду делать новые Я начал делать новый QR-код. Там все данные заполнил, то, то, то, где ты живешь, в Америке, какая страна, проживание, то, то. В общем, все, где ты родился, националист, все данные, я их указал. После этого ему даю, он говорит, окей. Потом он берет мой багаж, начинает его сдавать, типа, повесил бирку и начинает его туда. Я говорю, не надо, ставь мне его, я не хочу потом его доставать, Да, я его с собой понесу. он говорит, о, так у тебя не оплачен багаж. Я говорю, ну как не оплачен, я оплачивал. То есть билет 80 баксов, я вчера отдельно вечером еще 80 баксов оплатил. Знаете за что? Это называется check it bags, check it bags. проверенный багаж. Что такое check it bags? Я думаю, это багаж, а надо carrier, carrier on bag, надо было как-то так, что ли, оплатить. Я не то оплатил, в общем. Он говорит, так это ты не то оплатил, Я говорю, а что я оплатил? Он начинает психовать, они что-то утром все психовывают. ну наверное народу много их тоже понять можно, и каждый ничего не понимает, каждый вот таки с такими вопросами глупыми обращается. Я говорю, а что я оплатил? Как я понял, может мне кто-то поправить? Я, оказывается, оплатил вот эти восемь долларов за то, что меня там кто-то встретит, мой багаж соответственно возьмет, донесет мне Вот эту сумка она весит, я не знаю, 7 килограмм там трусы, носки и все. Представляете? Я не то оплатил, что надо было. И в итоге естественно мне никто деньги уже не вернет, и мне придется еще оплатить. Я еще дополнительно еще 60 баксов за багаж такие дела ребят. ребята Но вроде успеваю вот написано пунта кана f3 мой гейт вот народ здесь тусует счастливый веселый сейчас поеду ну, вообще, ребята вылетели мы с задержкой сначала мы сели в самолет. через некоторое время нам в сказал что необходимо тем выйти взять свои чемоданы время они будут чем-то заниматься устранять и палатки. ждали минут 40 потом снова сели в самолет и вот сейчас уже полетели ладно буду ложиться спать 4 часа сегодня проснулся, поэтому хочется спать нужно сон догонять свой который я не доспал чтобы сегодня хорошо себя чувствовал и хорошо провел время Простой был полет, очень-очень сильно трясло. Там ямы были проваливались, воздушные ямы. А еще вы, знаете, вы знали, что самолет вот он летит, вот здесь кабина, так да, где мой ноготь, вот здесь кабина. И когда его трясет, либо там кидает из стороны в сторону, либо вот эти вот ямы, пилот чаще всего ничего вообще не чувствует, потому что все это делается с хвостом, вот Поняли, условно, самолет это вот так, вокруг кабины делается, мне один пилот рассказывал. И вот так вот схематично все это дело показывают понял за да, вот здесь кабина и вот и вот так вот и все. то есть заднюю часть, поэтому тяжелее всего, Hello, всего welcome to на Cancun. Cancun. <laughs> Just kidding. Welcome to <laughs> Ну что, мы вышли из самолета вот он, этот популярный знаменитый аэропорт, который я мог уже наблюдать в интернете, на ютубе, с соломенной крышей. Идем к иммиграционным офицерам для того, чтобы пройти пограничный контроль. Они проверят основания для въезда в страну. Вот этот QR-код, их QR-код, который нужно было сделать на сайте, просто заполнить необходимые документы. Ну и впустят на страну, и меня должен ждать трансфер. Мужичок, водитель с табличкой Ширманов Евгений. И вот в такую очередь все это дело слилось. Несколько, видимо, самолетов пролетело только что. И все будем сейчас стоять и ждать. Надеюсь, что не так долго, как в Украине а у меня получилось в прошлый раз. Кстати, помните, я вам не рассказал историю, что было с Украиной. Меня не хотели туда впускать. Ну как не хотели? Очень много допрашивали под видеокамеру, спрашивали основания, почему, зачем. Потом я им сказал, что у меня есть YouTube-блог, что я вообще в России не живу и, и уже теперь небольшое отношение имею. Они проверили все это дело, потом сказали, можете показать счет свой в видеокамеру в банке, чтобы мы поняли... Хотя у меня приглашение было, но они сказали, это не приглашение, это не туристическое, это частный визит. И вам необходимо 70 баксов, что ли, в день ну, на содержание иметь, на всякий случай. Ну, я им показал свой счет в банке, они сказали, окей, окей, окей" все поняли, и все пустили меня тогда. Вот что было с Украиной, если вкратце Но это все очень-очень долго длилось Потому что я должен был всех подождать, пока все-все-все пройдут А потом только я уже пошел к ней отдельно в кабинет, к офицерше Проводила она допрос такой, под видеокамеру Так, вышли с пограничного вот этого контроля Заняло, наверное, секунд 5. Поставил печать и сказал, хорошего дня Идем дальше, ребят, искать моего водителя что это за сервис я заказал, ребят? Может кто-то мне подскажет? То есть я купил и реально отдельно, через приложение Checked Baggage Check it Baggage, как то так называется. Что это такое? Что за Checked Baggage? Как это выглядит? То есть они мне должны были дотащить его что-ли? Да куда? За что я оплатил? Сам не понял, за что оплатил. Но в итоге за багаж отдельно я уже в кассе оплатил, а тогда я платил еще за что-то. Ну ладно, не ясно. Ну кто знает, напишите, пожалуйста, может. Буду более образован в этом вопросе. Нет. Нет. Окей. Короче, да. Взяли, забрали у меня два апельсинки. What, why? What, why? Как они боятся видеокамер. Короче, апельсинки у меня нигде не забирали, а здесь взяли забрали два апельсинки. Я говорю, а почему ты забрал? А он такой наглый, берет мои апельсины. Давай, давай. Такой, берет один, я говорю, два, достала из сумки второй. Давай еще, типа. Я говорю, нету больше. Такой, знаете, как тиран какой-то. Я говорю, а зачем ты меня забираешь? Молча такой. Ну, он нам по-английски не говорит так. Ну ладно, я его снял на видео, говорю, как тебя зовут так просто. Ладно, вышли, короче. А? No, no, no. Такси, такси бегут. Короче, жду своего чувачка. Ола, ола. Как моя камера привлекает внимание, все сразу, о, о. -о. Без такси ты тут точно не останешься, ребят, просто все подбегают. Я просто стою с сумкой, подошел, а чего зачем стоишь, а чё, почему стоишь? Такси, поехали, good, good price, good price. Ладно, ждем моего водителя, он... я ему позвонил, он говорит, извини, дождь идет просто, поэтому я чуть задерживаюсь. Здорово, yeah, извините, no You know, yeah. yeah. Ребята, значит, рассказываю, довез меня таксист, здесь меня сразу встречают, быстренько сумку забирают, дают какой-то маленький такой чек, квиточек, говорят, потом заберешь, все-все-все, давай-давай, везде все супер, убирают, просто постоянно что-то жужжат, ходят везде, кучу работников подходят, спрашивают, что, как, вот сюда встань в очередь, ну, в общем, я стою сейчас, жду очередь на чекин. И, как я понимаю, сейчас я пройду регистрацию, я даже смогу на обед сходить. Потому что у меня все включено, и я так полагаю, что если я с обеда заезжаю, то я могу претендовать, правильно, на это? Толком не знаю, ребят, потому что я в таких, ну, как бы, мощных, крутых, дорогих, современных отелях я еще не бывал в All Inclusive. Я был в Турции, ну, там такой дешевый, простой. А здесь, конечно, такой высокого уровня. Ребята, я деревенский парень, поэтому мне просительно. Оказывается, я после того, как я сделал чек-ин и мне дали вот этот браслет черный, я могу уже идти. И посещать все-все-все развлекательные, увеселительные и любые другие заведения. Ходить в рестораны, в бары в местные. Соответственно, у меня loinclusive, я могу все это бесплатно получать. Просто мой номер еще к трем будет готов, пока он еще не готов, через час будет готов. Но это не значит, что я не могу, что я должен оставаться голодный, правда? Я уточнил, узнал, все нормально. Я зашел покушать. Ну, там что-то уже поел. Сейчас я вам покажу, какая здесь кухня есть. Очень много людей. Очень много русскоговорящих людей. Но русских я много, много очень встречаю. В основном, конечно, мексиканцы. Вот, но, но такие дела, ребята. А вон там океанчик. Или что тут? Что тут? Доминиканов? Я как в песне. Он изучает страны по визам в документах. Как-то так. Да, вот я тоже по визам. По штампам в документах буду изучать страны. Прилетел сюда вообще ничего не знаю об этой стране. Ну, на базовом уровне, со школьном, может быть, что-то знаю. А так специально не читал. Смотрел только отели. Вот отели я смотрел, обзоры разные, самые крутые, самые классные отели. И знаете, по ступенькам буду карабкаться. Вот этот отель попроще. Стоимость его и там остальную инфраструктуру, как скажем, я покажу немножко позже. А вот следующий будет мой отель. Через два дня я его забронировал. Это самый топ, самый крутой. Я вас с ним познакомлю, поэтому не переключаемся. Сейчас я доем и пойдем посмотрим, какая здесь еда. Есть фрукты, овощи, все что угодно. Поэтому. Не нужно, не нужно мне печалиться о моих двух апельсинках, я просто очень голодный, поэтому я немножко расстроился, когда мне две, две апельсинки забрали на границе. В общем, смотрите, здесь тебе готовят пасту прямо сразу, а вот здесь ты набираешь тортики, не тортики, всякие кейки, вкусные или нет, не знаю, не очень мне и хочется. Здесь фруктики, овощи. Фруктики, вот это что такое? Я такое даже не ел, что это такое? Это мускусная дыня или мускусная дыня. Видите, здесь все написано на разных языках. Это что? Это что такое? Гуава. Что такое гуава, не знаю. Мандарин знаю, Рабут знаю. Ну, в общем, ребята, еды всякой разной много. Я уже покушал, теперь, наверное, пойду какие-то овощи поем и чайку попью. Вот такой примерно план. Народу очень много, но потому что время как раз сейчас обеденное. Да? Обеденное время. Да, обеденное. Мужик подтвердил, что говорит. Говорю, обеденное время. В общем, там мужчина-женщина были. Я говорю: а что это вы берете? Они прямо вот эти штуки набирали. Они скажут, что это маракуя. Она как-то иначе там называлась, написано было. Но это Маракуя, она сказала, она кисленькая. они прям много так брали. Я говорю: ну ладно, я тогда пару штук возьму. Говорю, как хоть есть. Они объяснили, что надо ложкой отсюда зачерпать. Вот такой я деревенский парень. Все на камеру так реагируют, смотрятся, что это он там записывает. А что, тревел блогер? Ребята, самый первый в Америке тревел блогер русскоязычный. Но вы чё, посмотрите, зайдите вы, не знаете что для меня ещё. Что, ребята. Блин, вот это огромный билдинг, просто идти невероятно долго. Мы шли с ним, я не знаю сколько там, 7-10 минут, просто шагаем и говорю, мы когда-нибудь дойдем. Оказалось, что у меня номер 7-3, 27, 7 это билдинг 7-3, это третий этаж и 27 номер. В общем, такой номер, сейчас я вам покажу. Ну что, здесь ванна, все это понятно. Я ему, кстати, доллар дал за то, что тащил, за то, что провожал, болтал со мной. Я говорю, как пойти на бич, как пойти на пол, он мне все рассказал. Так, что у нас здесь, есть? здесь с видом. Я не выбирал особенный какой-то вид, то есть я даже не знаю... Не знаю, что я там выбрал, просто что-то что обычное Ну вот, смотрите, такой вот у меня видок Ага, он, там он океан, да, у нас имеется. Но я не, не брал Ocean View, да, так называемый. Мне было без разницы, потому что у меня следующий номер, который через два дня, он уже будет со всеми наворотами. Ну, слушайте, очень достойно, очень красиво. Посмотрим, что нас ждет вечером. Да еще и не были мы ни на бассейне, не были ни на... Кстати, представляете, я сейчас когда чикин делал, вот вам на будущее тоже, ребят, знаете. Смотрите, я когда заселялся, на чекин такая большая очередь, я вам снимал или не снимал, не знаю. Ну, то есть на регистрацию. Я очень долго ждал, ждал, ждал, я не знаю, 30-40 минут, наверное, стоял. Они так медленно работают, их очень мало, сотрудников. Вроде такое серьезное э, серьезное заведение, серьезный отель, но ну, мало было их людей. Ну, в общем, я 40 минут подождал. Они не, не говорят ни на каком, кроме как на испанском. Все, больше ни на каком. На английском чуть-чуть там знает по на русском по знает. Ну, ладно, мне без разницы, я что такое, полиглот, что ли? Я что ли все знаю? Я русский-то и то плохо знаю. Часто ошибки совершаю. Ну, в общем, он мне говорит, окей, чувак, да, ты иди сейчас погуляй, в 3 часа придешь на чек-ин. Дальше пойдешь уже Хорошо. В итоге я в три часа прихожу, говорю опять какая-то очередина огромная. Говорю, что за очередь? Что за фигня? Что за что вообще происходит? Что здесь происходит? Никто объяснить ничего не может. Иди жди в очереди. Какую очереди? чего я должен ждать? Я уже ждал, сколько можно ждать. Я сюда отдыхать пришел я не ждать пришел. Я пошел без очереди, если к ним начал. Эй, вы что? Ну-ка, давайте. Ну-ка, давайте мне номер. Вот у меня номер уже присвоен. Дайте мне ключи. я пойду к себе в номер. Чего я здесь жду? Только после того, как ты, как ты начинаешь ругаться, выяснять. Ну, как ругаться, условно ругаться. Я сюда же не ругаться приехал, отдыхать. Выяснять, какие-то отношения, ну требуют соблюдения своих прав, так так и назовем, да. Немножко побыстрее работать, обеспечит меня моим номером. В конце концов время уже подошло. Только после этого они зашевелились, мне быстро дали, остальные все так же и ждут. Я думаю, ну, ребят, вы пришли сюда ждать, а я пришел сюда отдыхать. Хотите, вам нравится в очереди стоять, там коктейльчики пить? Мне мне это не интересно, там пить коктейльчики там что-то разговор разговаривать. Мне надо активный отдых, так что все, ребят, сейчас купаюсь, переодеваюсь, погнали с вами в бассейн, в бар, в ресторан на океан. В общем, все буду вам показывать. Ребята, я вышел из своего номера и просто своим глазам не верю. А как будто даже не в сказку, я не знаю, куда я попал. Это буквально 2 часа от, от Майами. А что здесь каждые выходные не, не, не отдыхаю, вы не знаете, ребят? Потому что это... Это просто какие-то джунгли, это просто какая-то, я не знаю, что-то что невероятное. Смотрите, какая огромнейшая, во-первых, территория. Я уже прошел, ну, не знаю, может быть, там 300 метров, 500 вот оттуда вот так вот шагал по этим завитушкам. В Инстаграм, кстати, я публикую все это дело быстрее, чем на Ютубе. Подписываемся, вот мой Инстаграм. Вот смотрите, смотрите, там и какие-то торговые центры имеются, рестораны, бары, какой-то рыбный здесь ресторан. Как я понимаю, все это дело вообще включено у нас уже, мы за все уже оплатили, мы просто ходим, едим, пьем и гуляем. И наслаждаемся вот этим свежим-свежим а, морским бризом. Очень много, как вы видите, пальм. На океане довольно много людей, несмотря на то, что сегодня как-то очень ветрено и на самом деле не совсем комфортно, я думаю но многие приехали из России а если ты летел 10-13 там 13 часов да, 11, то, конечно, деваться некуда хочешь не хочешь, а да, надо плавать, правильно? я не знаю, я погуляю здесь, вам покажу все это дело и потом, наверное, пойду начну с бассейна, может быть я никогда не отдыхал, ребята, я понимаю, что вы все модные, все крутые но я вот к вам и тянусь, ребята это я пред, пред, пред, предвидел вот эти вот комментарии о том, что ты что-то удивляешься, это, это ничего там особенного и нет ну, я удивлялся в Турции, ребят, он инклюзив в Турции, который стоил там 25-30 баксов и меня он тоже удивлял, и я рад, что я могу таким простым вещам удивляться вот будет хуже, ребята, мне себя самого удивлять, когда меня это уже не будет впечатлять я вот этого момента очень, ну, не то что боюсь, но несколько опасаюсь, да? вот смотрите, здесь опять какой-то новый ресторанчик, что они здесь делают? что они здесь готовят? сейчас, конечно, мы везде погуляем, посмотрим. Но вот, это новый бассейн уже. Так я понимаю, этот отель делится на несколько секций, на несколько блоков. И, видимо, вот этот блок, ну и для нас тоже, но им как бы удобнее здесь, поскольку они здесь проживают, да? Тот блок, наверное, для нас. Но я везде пройду, чтобы понять хотя бы масштаб вообще. Смотрите, здесь спортивный зал есть, можно побегать, попрыгать, позаниматься в джиме. В общем, просто что-то, ребята грандиозное какое-то открытие вот такие вот комплексы, где тебе вообще даже не нужно выходить из этого отеля, у тебя здесь реально есть все, и спортзалы, и какие-то детские развлечения и бассейны, и кушайте сколько угодно, и напейся и вот смотрите, люди играют в бадминтон, кто-то во что-то здесь, смотрите, есть даже бильярдная Просто с ума сойти. Это я еще не все знаю, я это еще не все я видел, не все понимаю. Но ничего, ребята, у меня есть время на раскачку специально. Этот отель, кстати, вот, по, по крайней мере, по отзывам и по тому, что я читал в интернете, это еще не совсем крутой. Ну, то есть не совсем он прям такой... Модный, насыщенный. Уж не знаю, чем они отличаются. Мне кажется, здесь есть просто все для, для жизни, что необходимо. Но все равно он не считается самым самым таким в пунта крутым. А вот через пару дней мы поедем с вами вместе в один из самых вообще модных, самых-самых суперских на пунта -Кане. И вам я его тоже, естественно, покажу. Поэтому давайте вместе с вами запоминать, смотреть. Так, что у нас здесь? Что это такое за здание? Пойдемте посмотрим. Какое-то заведение большое. А, написано «Бар Мирадор». Работает он с 10 до 18. А, у меня часов нету, Но сейчас в любом случае время есть. Поэтому пойдемте посмотрим. Видимо, видимо по каким-то определенным часам определенные эти билдинги работают. Вот смотрите, Мексика ресторан. И что нам здесь делать? И когда он работает? Ну, пойдемте спросим, что ли? Я не знаю. А, нет, он закрыт. Видите, ничего здесь нет. Или это, может быть, как это работает, не знаю, ребят. Но сегодня я познакомлюсь с кем-нибудь вечерочком, и я все уточню, во а сколько, что и когда работает.